Всем привет, с вами я, Адилет, и сегодня у нас будет третий уже выпуск этого моего проекта. Как вам мой проект? Нравится? Если нравится, ставьте лайк. Если не нравится, то пишите комментарии свои, и я, наверное, прислушаюсь, и, наверное, что-то буду делать дальше, что-то крутое, может быть. Ну, поехали, давайте. И вот мы начинаем первый вопрос. Последние два выпуска были шуточными. То есть приколами, с приколами, то есть. А сейчас мы будем уже серьезно говорить. То есть серьезно будем говорить про новости. И приступаем к, ко второму новостью. Этот проект был создан, чтобы привлечь много-много людей. Для чего это я так делаю, сейчас вы узнаете сегодня. Итак, третий вопрос. Почему в Крымстане много мошенников? Почему? Я тоже задаю с этим вопросом, а сейчас я отвечу на этот вопрос. И четвертый такой, не вопрос, ну но такая новость. Кырстан хочет помочь всему миру и пожелает всем мира и добра. Хочет помочь. Давайте поможем. И ответы на вопрос, на первый вопрос. Последний, это не вопросы, а просто такие новости, мои новости. Последние два выпуска этих проектов были шуточными. То есть по приколу. А сейчас будем серьезно говорить. По-серьезному. Давайте попробуем. Последние два выпуска были созданы, чтобы вы не отписывались от моего канала и звали много новых людей. А то я для кого стараюсь? Для кого? Для себя, что ли, или для тебя? Я для всех стараюсь. Так что зови людей, сам один не смотри, с друзьями, с знакомыми. Посмотри этот видео, и все будет у тебя хорошо. Понял? И поехали, следующий. Этот проект был создан, чтобы привлечь новых пользователей на мой канал. Зачем я так делаю? Интересно, спросите вы, зачем я привлекаю людей, потому что чтобы были хоть какие-то просмотры и активность на канале. Не думайте, я гонюсь за просмотром, за хайпом гонюсь. Не думайте, я просто хочу, чтобы мои видео вышли в, реком... в рекомендациях, и посмотрели, как можно... Сейчас знаете, что происходит. Все такие грустные. А когда мои новости увидят, все такие. Ага, не надо тут грустить. Я зря, коста грустил. Так подумают. Наверное, я так думаю. Вы тоже так думаете, да? Поехали. Третий вопрос. Почему в Кыргызстане много мошенников? Почему ты не мошенник? Если не мошенник, не... то можешь смотреть. Если мошенник, то уходи с канала. Побыстрей. Вот. И отвечаем на третий вопрос. Я недавно снимал видео про мошенников и зачем? И затем увидел много мошенников. Да-да-да, много мошенников. Я снимал этих мошенников и увидел много мошенников. Логично, а логично. Поехать дальше. В смысле как, вы спросите, вы? Мое слово это красивое слово. Так что, так что наслаждайтесь, давайте. Дело было так... Я снимаю мошенников и мне приходит идея еще раз снимать мошенников. Идея, да-да-да. Но мне вот, но я не знаю, куда идти. В этом мне помогает Google продам. Извините, Google идея уже нету, Google Пайке уже нету. 22 год на Земле, 21 век, так что Google Братан приветствует вас. Вот. И я у него спросил, он мне ответил, что вокруг площади, а именно на Чуе, на Чуе, где знаете, площадь, где площадь, там и Чуе. <-ática> Логично, да? Логично. Много казино-клубов. Там ночью и много казино-клубов. Можно казино поиграть. Но это не вам. Я в следующем ролике, видосе покажу этих казино, как они, как они обманывают, как они работают и по каким принципам они работают. И кто сказал вообще казино открывать. Я все это на видео покажу на следующем видео. Так что ждите это видео. И поехали. Четвертый вопрос. Кыргызстан видит, что сейчас происходит и хочет помочь и хочет мирную жизнь. Давайте Кыргызстан поддержим своим лайком, потому что у меня канал называется не просто Атлет, Атлет Кейчи. потому что Кейчи это на английском, на английском, а на русском переводится Кырстан. Кто не знал, тот знайте теперь. Давайте поддержим Кырстана и не только, но и, всех, но, и, но и всех, кто поддерживает Украину и весь мир. Пусть будет у нас тишина и покой удачи и вот на этом можно и закончить на этом можно и закончить а я с вами не прощаюсь увидимся на следующем видосе следующее виду следующее видео как раз про этот про этих мошенников, наверное, будет, про этих казино, как они обманывают, как они работают, так что давайте, меня только вы не поддерживайте, а я сам еле как стараюсь для вас, а вы не поддерживаете. давайте, много-много лайков к этому видео поставьте и к новому, который очень скоро выйдет. К новому видео сразу лайк влепите и начинайте смотреть, давайте. А я желаю всем удачи и всем пока.